В прошлом году все, все шло замечательно, у нас все конференции идут замечательно и чувствуется рост, рост узнаваемости конференции в мире, рост внимания экспертов, спикеров в России, в зарубежных спикеров к нашей конференции. Мы накопили большое количество потенциальных связей да, и в этом году должно быть выстрелить еще больше, с большим количеством международных спикеров с Латинской Америки, с Ближнего Востока, но, к сожалению, произошла эта ситуация с коронавирусом и мы поняли, что ну, если она не разрешится быстро, то иностранных спикеров мы а, иметь на конференции не, сможет, не сможем. Мы получили большое количество заявок от а, специалистов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 международных масштабах и, надеюсь, в следующем году сделаем ее еще больше, еще, еще более международной. В этом году традиционно касались вопросов цифровой трансформации, вопросов реагирования на инциденты информационной безопасности технологических сегментах, мониторинга, системы мониторинга, их применения. Ну, соответственно, первый день программы у нас посвящен в основном заказчикам и различным топовым экспертам. Провели панельную дискуссию с, участниками, с уважаемыми участниками с генеральным директором лаборатории Касперского Евгений Литиневичем Касперским, с представителями Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, наш регулятор по на безопасности, с заместителем министра энергетики, был директор Российского центра Организации объединенных наций по промышленному развитию. Взглянули на тему цифровой трансформации в промышленности, риски, возможности, какие успехи, какие прогнозы были в этой сфере. Ну, соответственно, было интересно послушать точку зрения и взгляд организации и разных организаций, разных, разных ведомств на этот прогресс. В прогнозах коллеги, к сожалению, видят э, все равно, что ландшафт угроз будет расти, э, цифровизация будет продолжаться, и большое количество как бы сказать, возможностей не только для хороших парней, но и для плохих будет появляться. Тем не менее, э, видят позитив в трансформации, в ее необходимости. Данная пандемия только придала больше аргументации этому. Мы все видим удаленный доступ, мы все видим э, цифровизацию, сервисов, которые происходят, да, доставка, логистика, производство и так далее. Поэтому, в общем, стоит следить за этой темой и не забывать о кибербезопасности. Мне очень нравятся доклады на тему применение криптографии в промышленности. На эту тему выступает очень хорошо и рассказывает Марина Сорокина из компании Infotex. Мне нравится доклад Алексея Лукацкого по теме применения дашбордов для безопасности СОТП в тему развития, представления информации о безопасности для высшего руководства. Также мне очень понравился доклад Сергея Повышева по теме применения систем мониторинга, их опыт развертывания систем мониторинга, сценарий, различные сложности, с которыми пришлось столкнуться. Но, тем не менее, остальные доклады тоже очень нравится и тоже имеет свою специфику и изюминг. Большая часть конференции до сентября месяца переходили в виртуальный формат. Но люди, мне кажется, опять наелись виртуальных форматов. Это все равно не то. Людям хочется встречаться, общаться, сжать друг другу руки и так далее. А по теме промышленной кибербезопасности существует несколько крупных международных мероприятий. В Майами, СФО, в Швеции С3, Стокгольм. Вот Шведская конференция уже объявила, что переходит в виртуальный формат. Конференция в Майами в январе объявили, что в октябре будет твердое решение, но они не планируют делать виртуальный формат, потому что они э... Они понимают, что важность конференции это именно встреча, это атмосфера. Но пока, пока у них надежда есть. Но ну, чистую ситуацию в США с пандемией, мне кажется, надежд мало. Другой пример. Коллеги из Испании тоже планировали делать свою международную конференцию в Испании, центр по промышленной кибербезопасности, Industrial Cyber Security Center, планировали делать в сентябре, но вот буквально пришла новость, что они тоже переводят ее в виртуальный формат. Для интерактива вот, могу привести неплохой пример. Недавно прошел, прошел DEFCON. ICS Village как раз это целый стрим девкона, посвященный кибербезопасности СУТП. У них был запущен Discord-сервер, соответственно, отдельный канал для этой конференции, где в интерактивном формате принимались вопросы от, от участников, для спикеров. Ну, знаете, это все равно немногим отличается от вопросов в неких вебинарах. Да? То есть все равно интерактива много не добавляет. Ну, увы, это что имеем, то имеем. И другой интересный пример был, коллеги сделали конференцию НАТО по кибербезопасности. Она была полностью в виртуальном формате, но для, как бы, для спикеров делалась сцена, на сцене делались экраны, и, соответственно, ведущий присутствовал на этой сцене, в зале никого не было, только камеры, но человек, смотрящий картинку, видел некое подобие сцены и зала, что он присутствует там. Ну То есть это не просто лицо человека на фоне там, холодильника или какой-нибудь стены, да? это он все-таки видел, что там где-то происходит событие. То есть это немножко добавляет как бы атмосферы, но тем не менее он все равно сидит у себя дома. Мы не хотели делать только виртуальную конференцию. Да? но ну, Почему бы не, не, не доставить контент еще большему количеству как бы, людей в сообществе? Сделали онлайн-трансляцию нашей конференции с а, возможностью интерактивного общения, а, бесплатное подключение к, как бы, к трансляции, и любой желающий мог... мог... Мог с ней ознакомиться, мог ее смотреть. Кроме того, эти доклады опять же будут записаны и опубликованы в наших каналах. Сделали э, полувиртуальными э, демонстрационные стенды. У нас на стендах э, удаленно подключены наши эксперты, которые показывают заинтересованным участникам конференции демонстрируют наши продукты. Они могут подойти к стенду и коллеги удаленно покажут, расскажут, э, в общем, продемонстрируют как живую. Тем самым мы а, как бы, снизили количество участников и не снизили качество демонстраций. Офлайн-конференция – это же не только контент, это еще и знакомство, и связи с людьми, это эмоции, это как бы, принятие решений каких-то, да, то есть того, что мы никогда не получим в, в онлайне. Поэтому я считаю, что это ну, очень удачное решение. Нам очень повезло, что мы а, все-таки всех собрали. Я был готов, что начнут отказываться, да, и у нас а, будет некий дефицит по, по этому плану. Но нам повезло. Опять же, были отказы спикеров, но немного. Видно, люди настолько истосковались также по, по живому общению, по встречам, что все постарались да, и, и приехали сюда. Толчками каких-то новых направлений, как в свое время StaxNet, Industroyer, Тонн, но в этом году было большое количество инцидентов в промышленности, в частности, с шифровальщиками, с, с прочими решениями, которые просто выводили системы из строя, не целенаправленно. Были замечены шифровальщики, которые явно выключают процессы промышленного программного обеспечения, не, для того, не потому, что они, ну, как бы, это демонстрирует не то, что они целятся в промышленный сегмент, это говорит о том, что они добираются до промышленного сегмента, видят эти процессы и выключают их вместе с остальными другими, чтобы зашифровать информацию. Это говорит о том, что, ну, как, бы, как мы и предполагали, системы продолжают оставаться открытыми, легкодоступными для санкционированного доступа. Были громкие уязвимости в различных широко применяемых компонентах, в сетевых стеках, например, была такая уязвимость как Ripple 20 компоненте, который используется в большом количестве э, программного обеспечения, включая там, промышленное оборудование. и Тем самым как бы, она громкая за счет того, что покрывает большое одна уязвимость покрывает большое количество производных. Эти уязвимости не успевают ну, как бы, быть использованы злоумышленниками, но мы о многом не знаем в том числе. Количество уязвимостей не уменьшается, исследователи продолжают э, иметь интерес к этой теме. И, в общем, Разработчики, конечно, начинают там умнеть, стараться делать какие-то процессы управления уязвимостями, процессы управления обновлениями. Безопасный жизненный, цикл, безопасный жизненный цикл разработки, но, тем не менее, это еще не массовая история.